Ребенок беспокойно спит, несколько раз просыпается за ночь, либо ранние пробуждения, либо обязательно в течение ночи ребенок просыпается несколько раз, такое тоже бывает. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое важное о нарушениях сна у детей. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы получить памятку о том, как приучить ребенка вовремя ложиться спать. Проблема эта, пожалуй, наиболее актуальна при обращении к детскому неврологу, я бы сказала, что стоит, наверное, на первом месте, особенно среди Родители, которые имеют детей раннего возраста, это всегда самая главная, самая первая жалоба, которую я от них слышу. И поскольку мама, имеющая маленького грудного ребенка, она практически живет с ним и дышит в одном ритме, и поэтому, как только ребенок перестает спать, мама перестает спать вместе с ним. Поэтому первый крик о помощи – это помогите, что-нибудь сделайте, чтобы ребенок наконец начал спать. На приеме у меня был ребенок двух с половиной лет. Пришли встревоженные родители, которые обратились с такой жалобой. Ребенок начал говорить вовремя, и уже в общем, к двум годам достаточно у него был словарный запас, уже можно было с ним общаться, и вдруг ребенок перестал говорить. При осмотре ребенка никакой серьезной патологии неврологической я не обнаружила. Развитие ребенка действительно было абсолютно по возрасту. Но при более подробном сборе анамнеза выяснилось, что родители взяли няню-филиппинку, которая не говорит по-русски, а говорит только по-английски. А родители говорят только по-русски, они не говорят по-английски. Поэтому ребенок просто растерялся, он не знал, как и к кому ему обращаться, и он выбрал самый простой путь – замолчать. Он перестал с ними совсем разговаривать, поэтому была дана такая рекомендация – поменять няню. Вот. К неудовольству родителей, поскольку иметь няню-филиппинку – это очень в тренде на сегодняшний день. Но тем не менее они выполнили мою рекомендацию. Ребенок начал снова разговаривать. Ребенок раннего возраста, он еще формируется, развивается. Его головной мозг не сформирован окончательно. Недаром мы с вами рождаемся, мы не умеем держать голову, мы не умеем сидеть, мы не умеем ходить. Это все приходит в процессе роста, развития в течение первого года жизни ребенка. То же самое происходит и со сном. Сон еще не сформирован. Вот какая штука. И фазы сна формируются на протяжении даже более чем одного года, на протяжении трех лет могут формироваться. Поэтому вот такие жалобы на то, что ребенок беспокойно спит, несколько раз просыпается за ночь они в общем на самом деле не совсем не говорят о том что ребенок чем-то серьезно болен это идет процесс становления формирования развития фасна у ребенка развития головного мозга в том числе но безусловно в ряде случаев есть иные предпосылки которые конечно тоже могут нарушать сон ребенка это могут быть какие-то физические методы, окружающей среды, которые воздействуют на ребенка, и мешают ему уснуть. Жарко, душно в комнате, неудобная одежда. Конечно, это все будет нарушать сон. Свет из окна, скажем, падает как-то на детскую кроватку, тоже может мешать ребенку и будить его, поэтому, конечно, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, и родители должны такие моменты тоже обращать на них внимание, и в том числе стараться их устранить, если это может мешать ребенку спать. Могут быть и другого свойства проблемы, это касается состояния здоровья ребенка, у него могут резаться зубки, у него может болеть живот, он мог перенести какое-то вирусное заболевание, в связи с чем нарушилось дыхание, заложен нос, поэтому, конечно, ребенок тоже будет беспокоен, он будет просыпаться, и сон тоже будет нарушаться. В таких случаях, наверное, нужна помощь доктора, и списать все на то, что это идет формирование и созревание фаз сна, конечно, нельзя, неправильно. И такого ребенка, безусловно, должен консультировать доктор обязательно и дать какие-то советы по э, дальнейшей организации. Его жизни. То же самое относится к такому моменту интересному, что с ростом ребенка меняется его режим питания. И бывает иногда, что ребенок проснулся от голода ночью, ему не хватило той пищи, которую он покушал перед сном. Значит, должен быть отрегулирован или как-то изменен режим питания, кормления, то, что обязательно требует консультации педиатра и дополнительных рекомендаций. Что еще хотела бы сказать в отношении детей такого раннего возраста, поскольку, как мы уже говорили с вами, что э, это физиологический процесс, вот это такая повышенная возбудимость и беспокойный сон, это своего рода физиологическое состояние для маленького ребенка. В некоторых случаях эта возбудимость, какая бы она физиологическая ни была, все-таки она мешает. И, конечно, мы назначаем какие-то мягкие... Успокаивающие препараты, такое тоже бывает, это назначает невролог. Такие назначения должен сделать только доктор. И уж тем более недопустимо давать какие-то препараты только потому, что мама другого ребенка, который вместе с вами гуляет в парке, дает своему ребенку это лекарство, и ему стало лучше, он стал лучше спать. Поэтому вот это неправильно. Такая ситуация требует консультации врача. И врач решит, нужно вам дополнительно принимать какой-то успокаивающий препарат. Успокаивающий, еще раз подчеркиваю, это препараты все э, такой легкой направленность это растительные препараты как правило потому что назначать ребенку вот такого раннего возраста препараты транквилизирующего действия выраженного снотворного действия недопустимо потому что мы можем нарушить формирование собственного процесса вот формирование этих фаз сна которые должны образоваться к 3-4 летнему возрасту это что касается э, проблемы раннего возраста но ведь э, педиатрия это такая штука, что здесь не бывает никогда общих рекомендаций. Когда нам задают вопрос по какой-то проблеме, мы всегда э, в ответ спрашиваем, а сколько лет ребенку? Потому что в зависимости от возраста ребенка и проблема будет решаться иначе, и будет носить, э, так сказать, другой характер. Поэтому, если мы говорим о нарушениях сна у детей более старшего возраста, это могут быть и подростки, это могут быть дети школьного возраста то здесь уже э, встает на повестку дня целый ряд совершенно других проблем. И здесь может быть выявлена какая-то неврологическая патология, то есть такого рода нарушения они требуют консультации обязательного невролога, подробного обследования. Какого рода могут быть нарушения сна у детей, скажем, школьного или подросткового возраста? Это могут быть ночные страхи, это может быть скрежет зубами во сне, бруксизм называется на медицинском языке, это могут быть трудности с это могут быть трудности пробуждения. Вот такого рода нарушения сна, они, с одной стороны, могут быть связаны с расстройствами невротического круга и требуют какой-то седативной терапии в такой ситуации, а с другой стороны, могут быть и другие серьезные заболевания, более серьезные, чем, скажем, просто невротические расстройства, может быть, скажем, по типу эпилепсии, вот такая патология вызывает нарушение сна. Поэтому в любом случае, если сон нарушен у ребенка более старшего, возраста. Это также требует обращения к доктору, консультации невролога для подробного обследования и для выяснения причины в зависимости от того, какой будет поставлен диагноз, Значит, лечение может отличаться. Жалоба одна и та же нарушен сон. Но у каждого причина своя. Мама должна формировать правильный режим сна у ребенка. Формировать его не медикаментозно, а с использованием определенных мероприятий. Значит, укладывание ребенка в одно и то же время. Скажем, вечерний сон должен наступать вот у ребенка до 3-4 лет, он должен начинаться с 8-9 вечера уже должен начинаться вечерний сон. Перед сном определенные ритуалы, которые приучают ребенка к тому, что сейчас его уложат спать. Это принятие ванны, это одевание определенной пижамы, в которой он привык, в которой он всегда спит. Ванна не должна быть горячей. Когда принимают горячую ванну, это перевозбуждает. Поэтому должна быть комфортная, прохладной такой комфортной температуры. Еще очень важный момент, это относится в основном к папам. Они любят с детьми затевать шумные игры, придя поздно с и папа наконец-то увидел ребенка и радостно начинает его подкидывать кверху, они возятся, это, конечно, замечательно и очень трогательно, и, наверное, такой эмоциональный контакт он необходим, но если это происходит перед тем, как ребенка должны уложить спать уже на ночь, вот, на продолжительный сон, конечно, это плохо, потому что дети перевозбуждаются и потом уже с трудом могут уснуть, и вот такие вещи тоже нежелательны, безусловно. Если мы говорим о нарушениях сна вот в раннем возрасте, то, как правило, более-менее так сформирован окончательный сон где-то к 3-4 годам. поэтому. Это, конечно, сугубо индивидуально, есть дети, которые с самого начала спят достаточно, у них нет ночных пробуждений, вот это не чудо, бывают действительно такие дети, они встречаются. Но в целом, где-то, наверное, большинство все-таки ближе к году выравнивается сон, но есть определенный процент, когда до 3-4 лет сохраняются вот эти либо ранние пробуждения, либо обязательно в течение ночи ребенок просыпается несколько раз, такое тоже бывает. Еще раз говорю, что если при этом, проснувшись ночью, он быстро засыпает, там, скажем, получив какое-то успокаивающее поглаживание, похлопывание и так далее, то это одна история. А если ребенок просыпается ночью с криком, он испуган, он возбужден. Это, конечно, требует обследования, потому что проблема, вот скажем, как я уже озвучивала, эпилепсия, такое заболевание может вызывать нарушение сна в том числе, потому что есть понятие ночных пароксизмов, ночных приступов, которые могут случаться во сне. И поэтому, если ребенок раннего возраста просыпается он не всегда может сформулировать родителям, что с ним произошло. Не может объяснить, что, скажем, он увидел страшный сон, если еще тем более ребенок, допустим, не начал разговаривать к этому возрасту. Но по состоянию ребенка степени выраженности его возбуждения, родители могут предположить, что, наверное, что-то страшное произошло. Возможно, какое-то было страшное сновидение. И тогда такая ситуация требует обследования, очень подробного проведения в том числе ночного ЭГ видеомониторинга который позволяет исключить эпилептическую природу подобных нарушений сна. У специалистов Альфа-Центр здоровья накоплен огромный опыт лечения патологии сна и нарушений сна у детей. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, приходите к нам, мы вам поможем. В благодарность за то, что вы досмотрели это видео до конца, я хочу сделать вам подарок. Пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку о том, как правильно приучить ребенка вовремя засыпать.